Я часто сталкиваюсь с тем, что люди думают, что достаточно понять корни проблемы, достаточно понять, что я делаю не так. Более того, некоторые психологи так и советуют. Знаешь проблему, это уже половина ее решения. Осознание проблемы ведет к ее решению. И люди думают, что самое главное понять корень проблемы. О, я всегда по этому поводу говорю алкоголик точно знает что у него проблема в том что он много пьет и он как правило не хочет пить и даже каждый раз клянется что это был последний вообще он не алкоголик и пить больше не будет но что-то ему мешает делать так как он говорит и что-то ему мешает выполнять свои обещания очень часто Происходит у людей практически то же самое. «Ой, я поняла все свои ошибки в предыдущих отношениях, новых я их делать не буду». Смешно, потому что человек их делает. Иногда делает более вычурно, более э, сильно, либо как-то по-другому. И самое удивительное, что он их не делать не может. И у каждого это по-своему. Я вижу людей, которые в надежде, что их жизнь поменяется, меняют мужей, меняют жен, меняют работу, меняют место жительства, меняют еще что-то. Многие уже меняют что-то во внешности. Сейчас очень популярна разного рода пластика. И знаете, что удивительно, все остается на месте. Либо проблемы никуда не деваются, либо улучшения вообще никак не связаны с тем, что человек понял, либо предпринял. Я не знаю, какая связь между хорошей физической формой и счастьем в семейной жизни. Я не знаю, какая связь между разводом и счастливой жизнью в будущем и так далее и тому подобные вещи. У всех, конечно, на их действия есть причины. Однако, соединяя несоединимые, мы получаем не то, что мы ожидаем, а получаем в лучшем случае отсутствие результата, а в худшем случае усугубление проблемы. И тогда встает простой вопрос, возможно, даже объяснение, зачем нужен психолог. Психолог нужен не для того, чтобы объяснить причину. Причина часто человеку ясна. А психолог как раз-таки и выводит человека из того состояния, когда он постоянно делает одно и то же, так называемые повторяющиеся сценарии. Либо постоянно его привлекают одни и те же люди, снова про те же самые сценарии и так далее, и тому подобные вещи. Понимание причин – это действительно половина проблемы. Но ведь здесь сказано об истинном понимании причин, а не о том, что мы себе сами придумали. А наша психика, как я уже не раз говорила, у нас прекрасный помощник. Мы себе всегда все объясним, мы всегда о себе логично что-то расскажем, и всегда что-то логично мы себе дадим повод поспать. То есть наша психика все делает для того, чтобы нам было спокойно. Иначе у нас возникает невроз, иначе у нас возникают какие-то переживания. А это для нас очень сильно неинтересно. И наша психика таким образом нас бережет. Истинные причины. Их действительно много. Они очень глубоко часто. И крайне редко они выходят на поверхность. Поэтому самостоятельно человек... Не для этого он их прятал, чтобы так легко вытащить их на поверхность, а еще проще их решить. Человек очень старается, наша психика изобретательна, для того, чтобы мы слишком просто решили очень непростые проблемы. Поэтому, если вы действительно чего-то хотите, мало понимать причину и мало понимать, что я этого больше делать не буду. Так ведут себя все дети в детском саду. Они всегда говорят, что я больше так делать не буду. И мы все с вами знаем, к чему это приводит. У взрослых все точно так же.